Наша красота приобретает окрасы, приобретает фасад и, естественно, начинает сиять практически во всей красе. Марина Гарден косит под пятерку. Виндам Ромада это жесткая, крепчайшая четверка. Сейчас здесь вовсю ведутся работы. Будет спа-центр, фитнес-центр. Здесь же у нас будет... Два большущих бассейна. Здесь на террасе будут столы, здесь будет маркиза навес, и вы вот с таким видом будете встречать рассвет или же закат. Ресепшен есть, большущий, просторный, столики, зеркала, навесик, девочки красивые стоят, устанавливают уже сунузлы, развели канализацию, электропроводка, стяжка пола, уже идет утепление. Этот номер у нас порядка 29 квадратных метров в обратную сторону от 14 миллионов рублей. Может быть, здесь и сейчас уже вашим. Уважаемые, огромнейший солнечный привет из прекрасного солнечного города Сочи. И сегодня перед вами наипрекраснейший объект, мой любимый. Я здесь являюсь отцом, можно сказать, прародителем и по праву называюсь Папой Ромадой. Так вот, дорогие друзья, вот мое детище – Виндам Ромада. И сразу же поправлюсь или сакцентирую ваше внимание на том, что это единственный отель в городе Сочи, под брендом Windom и приставка Рамада. Смотрим внимательно на нашу красоту. Наша красота приобретает окрасы, приобретает фасад и естественно начинает сиять практически во всей красе. Сразу же перехожу к внешнему виду и к фасаду. Смотрите уже у нас, что выполнено. Двухуровневый подземный паркинг, двухуровневый подземный паркинг здесь Лестничный марш на ресепшен, там будет навес, купол Здесь будет три панорамных лифта с видом на море И, конечно же, вот она, наша красота И сейчас я предлагаю зайти вовнутрь, посмотреть ход и этапы строительства нашего комплекса Территория Виндам Рамада, это у нас 4 корпуса 4, Ой, говорю 4 корпуса, 4 гектара На территории находится у нас Конгресс. Это наш конгресс. Он у нас является четырехэтажным. Здесь будут посадочные места на наш отель. Здесь у нас будут происходить конгрессы, мероприятия, всякие всевозможные сборы. Ну и в целом вот эти вот <coughs> корпоративные мероприятия все будут происходить здесь. А это наш отель. За нашим корпусом там, с той стороны, у нас находится... СПА-центр, СПА-салон. До него мы сейчас, дорогие друзья, тоже с вами доберемся. Скажите, какие еще строения у нас будут на территории э, Виндом Рамады? Почему я говорю не на территории какого-то другого комплекса, а на территории Виндом Рамады? Потому что э, Папа Рамада я, и Виндом это основополагающий отель в городе Сочи, и уж тем более на данной территории. Еще раз, давайте-ка, Виндом Рамада... Конгресс за ним СПА – это из основных капитальных строителей строительств. И вот здесь же у нас бывший так называемый Виндом не смогли здесь подписаться. Здесь у нас идет строительство. Сейчас активно приступают к ремонту бывшего так называемого Виндома корпуса номер 2. На данный момент это Грант. Марина, а, Гранд Марина, Вин, даже не Виндхам, а, я называю это Гранд Марина, Марина, а, Марина Гарден, Гранд Марина, блин, Марина Гарден, всегда путаю, вот так вот это удовольствие у нас выглядит, но... Конечно же, еще раз, это Марина Гарден, это собственный отельер, которого создал застройщик. Здесь, по сути дела, я это назову классные, крутые апартаменты, ну или, может быть, неплохой отель, но все-таки то ли бренд Виндом, Рамада, в реале, как есть по факту, по существу, то ли, как говорится... Марина Гарден. Ну, как говорится, каждому свое. Выбирайте, пожалуйста, либо Рамаду, либо Марину Гарден. Там у нас еще два корпуса Марина Гардена. Поэтому, дорогие друзья, Марина Гарден косит под пятерку. Виндам а Рамада это жесткая, крепчайшая четверка. И теперь идем туда смотреть, что там у нас изменилось. Дорогие друзья, я зашел за наш конгресс. Вот он, это наш конгресс, конференц-центр. Конгресс-холл, он у нас будет полностью внутри ломать застройщик все перегородки. Полностью все будет демонтироваться. Здесь у нас будет конгресс-холл. Фасадная часть, наружная часть будет приводиться в порядок. Здесь будет произведен качественный капитальный ремонт. И здесь будет прекрасный конгресс-конференц-холл вместе с коммерцией. То есть здесь будут бутики и всякие всевозможные коммерческие помещения. Далее, это наша Ромада вид внутреннего двора. Назовем это так. И идем потихонечку по территории. Здесь будут везде у нас прогулочные зоны, лавки, беседки, места отдыха. Территория будет ландшафтно облагорожена. Здесь у нас основной корпус будет соединен тоннелем с, со СПА. СПА у нас вот здесь. Сейчас здесь вовсю ведутся работы. Будет СПА-центр, фитнес-центр. И, конечно же, здесь же у нас будет Два большущих бассейна. Один внутренний, другой на, наружный. Один внутренний будет соединен с наружным путем инфинити перетекания. Можно будет плавать изнутри, э, вовнутрь заплывать. Все это будет кругодичное, подогреваемое. Дорогие друзья, вот так выглядит отель с обратной стороны. Здесь есть несколько разных видов. Виды есть у нас в сторону моря и есть виды в сторону зелени. Вот в обратную сторону называю это я сторона гор. Идемте, дорогие мои, теперь зайдем с обратной стороны. Снизу мы с вами ходили, бродили много раз. Сейчас надо посмотреть, что нас ждет с обратной стороны. Как раз это мы сейчас с вами и увидим. Здесь у нас есть главный парадный вход, а есть, как говорится, задний проход. И сейчас мы через этот задний ход зайдем с вами, дорогие друзья. Поворачиваю камеру и вуаля. Вид на море, естественно, прямо в территории нашего земельного участка Уиндом Рамада. И вот так вот выглядит он в обратную сторону. Сразу же хочется сказать, вот эта страна, она имеет тоже вид на море. Видим у нас прекрасная фасадная часть. Здесь у нас облагораживается задний подъезд, скажем так. Он технически, я его называю задний ход, задний проход. Здесь у нас вовсю будут заезжать автомобили или разгружать всякие продукты для того, чтобы снабжать шведскую линию и ресторан на крыше для удобства. Естественно, здесь будут и разгружаться, и привозить И всякая, как говорится, чехарда будет происходить Вот здесь, на заднем дворе Будут приезжать и разгружаться Это задний двор, в общем, так назовем это так Немножечко техническая зона И вот небольшой такой микровходная группа Микро-ресепшн С обратной стороны заходим, дорогие друзья Внимательно смотри Еще один небольшой микровход, микро-ресепшн Здесь у нас дополнительные места для посидеть И вот с правой стороны в том числе Зоны отдыха, здесь у нас ресепшн Скажут, проходите, дорогие друзья Пожалуйста, будьте как дома Сразу же мы видим здесь у нас, там у нас отельный номерной фонд. Здесь мы видим, это наш непосредственно ресторан шведской линия. Здесь будет стоять девочка, говорить здравствуйте, что хотите, проходите. Какая комната? Вот вы идете вовнутрь, выбираете, куда вам сесть, за какой стол. Там у нас подсобные помещения, там готовят кушать. Вот здесь вы, грубо говоря, садитесь и думаете, а ну бы он нафиг, а пойду-ка я, например, лучше выйду на террасу, потому что на террасе вкуснее. Нафига сидеть кушать внутри помещения, когда нужно сидеть на террасе? Здесь на террасе будут столы, здесь будет маркиза-навес, и вы вот с таким видом будете встречать рассвет или же закат. Смотрим, дорогие друзья, как вам эта красота это наша терраса. Сразу же посмотрите наверх. Смотрим. Это у нас зона ресепшена, наши ступеньки. А здесь у нас разворотная часть. То есть переезд из одного уровня подземного паркинга в другой. Здесь вот это пространство тоже будет дополнительно засыпаться. Сейчас Сюда привезут грунт, засыпят, выровняют. Это все будут террасы у нашей шведской линии, у нашего ресторана. Вот там вот тоже дополнительно тоже засыпят, пока просто еще не засыпали. Все в процессе, как говорится. Вот там ресепшн. Может быть, я говорю быстро и сумбурно. У кого есть вопросы, просто набирайте меня. Вот это тоже сейчас все заполнится грунтом и как здесь забетонируется. Здесь, еще раз говорю, навесик, терраса. и Здесь будут люди сидеть на террасе, которые не хотят кушать вот здесь, в шведском зале. Они будут кушать вот здесь. Сюда будут приезжать... Все девушки страны в отель Виндом города Сочи для того, чтобы сделать сумасшедший закат и покушать на террасе с видом на море. Кайф, правильно, да? Согласитесь. А закат здесь красивейший, красивущий. Все, настало время идти дальше, смотреть ход строительства Виндом Рамада». и и мы находимся на ресепшене. Здесь у нас ресепшен. Видите, здесь у нас будет стеклопакет, там у нас стеклопакет. Здесь две входные группы. Видим, что один стеклопакет уже установили. Большущие панорамные окна, стеклопакеты «Шуко». Ой, кверху открылось. А как же? Ать. Ну, короче, не моего ума дело. Ладно, разворачиваемся, поворачиваемся сюда. Вот здесь будут стоять девочки, стоять столики, везде будут стоять диванчики. Для того, чтобы вот здесь люди могли либо он там по ступенькам подняться, зайти. Здесь будет навесик, козырек, здесь. Три панорамных лифта, которые с видом на море поднимают вас на ресепшн отеля Уиндом Ромада. Далее, еще раз разворачиваемся, оборачиваемся. Там у нас пеший ход, пеший проход на места, но это для ленивых. Но я думаю, я бы ходил именно вот так, отсюда, показываю. Тут есть, у нас все уже есть, зачем ходить оттуда, когда можно отсюда. Это подземные паркинги. Машины места в подземном паркинге, естественно, не продаются. Это все уходит на... Непосредственно баланс ательера Еще раз смотрим теперь сюда Скажите, ладно, ресепшн есть Большущий, просторный Столики, зеркала, навесик Девочки красивые стоят Поворачиваемся сюда Здесь у нас барная стойка Здесь у нас алкаш-бар Пузыри наливают, встречают вас Приглашают, коктейлями угощают Здесь же у нас небольшой микроресторанчик Микроресторанчик для того, чтобы вам в виде легкой закусочной, перекусочной. И здесь же, видите, да, вот нормальных это все у нас удовольствие размеров. Это небольшая не шведская линия, но вполне себе нормально будет востребована и задействована. Здесь же, как же в любом уважающем себя отеле без террасы. Вот она у нас терраса для приема пищи, естественно, тоже с видом на море. Деревья будут карнаться. Все сорняковые и ненужные деревья, которые у нас... Сорные деревья, назовем их так, неблагородных сортов, они будут демонтироваться, потому что здесь территория будет приводиться в... Вообще по всем параметрам, по всем канонам В пятизвездочный отель, хотя отель у нас и четырехзвездочный Вот увидите, к окончанию вы будете говорить Блин, кайф, как сделал красивый застройщик Сразу же у нас два лифта В этой локации и в той локации То есть даже можно прямо из паркинга подняться Прямо к себе на этаж или, или, или на ресепшен Или куда угодно Ну что, дорогие мои друзья, сразу же хочется сказать То, что в каждом номере отеля Виндом Рамада идут ремонты Пожалуйста, смотрите Куда не зайти, везде у нас... Так, хотелось включить, но не буду мало, ли сейчас упадет, опрокину, все пролью. В санузлах штукатурят, устанавливают уже санузлы, развели канализацию, электропроводка, стяжка пола, уже идет утепление. И вот видите штукатуривание. По балкону. По балкону у нас тоже все понятно. Стеклопакету шуко. По балкону видите, все выравнивается, уже фасадные работы у нас в самом разгаре. И монтируется, естественное освещение. Видно вам? Вот это элемент освещения. Дальше по видам. Вот такие вот стандартные номера. 29 квадратных метров могут быть здесь и сейчас вашими. Это уже наш пляж 500 метров, дорогие друзья. 500 метров наш собственный пляж. Смотрим вниз. И, конечно же, наша большущая территория. То корпус 2, то корпус 3. Это Марина Гарден. А это Конгресс. Его вы уже видели, я там ходил. И наша большущая, огромная территория. И свой собственный пляж. До моря 3-5 минут. Давайте еще глянем типовые планировочки. То, что ремонты идут в номерах, вы это уже менее поняли. Следующая моя любимая категория, это 31 квадратный метр. Вот такой вот номер. От них я балдею, они мне очень нравятся. Это вот такая трапеция. Вот так. Не вот так стандарт, а вот так. И здесь у нас еще больше получается стеклопакет, еще круче море. Ну, естественно, большущий балкон, на котором можно тусоваться, отдыхать. Балдеть! Такие номера тоже, пожалуйста, в наличии, дорогие друзья, запросто. Еще раз, здесь действует форма возврата НДС. Если вы покупаете, э, вы, если вы работаете с НДС, у вас какая-нибудь уложка, то у вас есть возможность купить номер здесь в отеле. Винхам uh, Ромада uh, С возвратом НДС запросто Давайте поднимусь еще этажиком Выше и покажу вам Классные рядовые характеристики в обратную сторону А, давайте-ка покажу следующее Вот здесь будет лифт для доставки продуктов То есть лифт непосредственно персонала Для того, чтобы вот здесь Персонал мог достать ведь какие-то продукты Еду, пиццу В общем, на каждый этаж Это технический микролифт Для доставки всяких продуктов Необходимых в номер по системе доставка в номер. Я думаю, вы это уже тоже поняли. Идемте, покажу следующий свой любимый номер. Вот такой номер можно купить от 14 миллионов рублей. Если сейчас вы не решитесь, больше уже никогда его не купите. Захожу, вот такой номер. Этот номер у нас порядка 29 квадратных метров в обратную сторону от 14 миллионов рублей. Может быть здесь и сейчас уже вашим. Смотрите. Вот такой вот стеклопакетик Шуко. И вот такая вот видовая характеристика. Кто-то скажет, он не морской. Да вы знаете, он стоит дешевле, чем туда с прямым видом на море. Но извините меня, это что, не морской номер, что ли? Это задний ход, как я его называю, еще проход. Тут я заходил, видюху снимал. Смотрите, какая прекрасная панорама. Хоста, море, прекрасный рассвет. Солнышко после обеда уходит туда. Здесь можно сидеть на балкончике, прекрасно отдыхать и никому не мешать жизнью наслаждаться. Обалденный номер. Прекрасный видовой морской от 14 миллионов рублей. И здесь же у нас вы думаете, как мне попасть в ресторан на крыше. Естественно, как-как, на лифте поднимаетесь на этом или на том И вот сюда проходите Здесь сейчас вот это будет все выпиливаться И вот вы на ресторане Здесь у нас будет ресторан-кафе Шведская линия у нас на первом этаже Я был там, снимал, видео вам показывал А здесь у нас будут стоять столы, кафе И всякие прохладительные, кофейные, барные напитки С вот таким вот видом Здесь у нас прекрасный рассвет И сумасшедший умопомрачительный закат Прям вот сюда, вот прям в эту гору Замечательные, прекрасные виды Наш отель прекрасен я его люблю, я здесь купил и вам рекомендую. Еще раз хочу сказать, есть беспроцентная рассрочка до года при покупке номера. Есть э, здесь у нас условия при покупке по безналу. Есть возможность купить на организацию, и оформить на кого угодно со взвратом НДС. Поэтому, дорогие друзья, я здесь исполняю чудеса. Жду вашего звонка. Мой номер 8-918-880-0747. Здесь будет сумасшедший Ресторанчик на крыше. Вы лично будете сюда приезжать. А оператор здесь у нас, еще раз повторюсь, Виндом Рамада, да, это мировой оператор. И здесь же у нас планируется в ресторан, чтобы зашел ресторатор. Это будет божественно. Я думаю, тут вы меня уже поймете. Кому нужна информация об отеле Виндом Рамада, срочно бери трубку, записывай мой номер и звони. Не стесняйтесь. Вот это наш пляж. Это наш пляж, дорогие друзья. 500 метров наш личный пляж. Там будет, опять же, кафе-ресторан. Прекрасный брендированный пляж Уиндом. И, конечно же, бассейн на пляже с морской водой, круглогодичной, подогреваемый. И это будет вот здесь. Трансфер до моря вам обеспечен. Через прекрасную зеленую парковую зону 5 минут, и вы на своем пляже, принадлежащем отелю Уиндом Ромада. Дорогие уважаемые, еще раз говорю, бренд это 90% успеха. Можно купить все, что угодно. Но будет ли оно работать? Вот в этом огромнейший вопрос. А здесь как-никак мировой бренд Windom Ramada. Огромная клиентская база, и все это к вам в собственность. С договор купли-продажи в данном объекте у нас сдача комплекса. Это у нас осень этого года. Запуск отеля в работу, это у нас первый квартал 24-го. Поэтому, дорогие друзья, успевайте приобретать самый лучший отель по еще пока недорогим деньгам. И здесь, еще раз повторюсь, максимально лояльные условия для покупки. Вот здесь будет три панорамных лифта с прямым видом на море. Большая территория. Ну, а кто не ездит, не любит ездить на лифте, ходите вот здесь пешадралом, пожалуйста, и вот туда поднимайтесь. В общем, отель будет подходить для всей категории лиц. Конгресс, бассейн, все-таки система, все включено, он лифклюзев. И... Трансфер на Красную Поляну, в аэропорт, ну и на пляж. Как же без этого? Мой номер 8-918-880-07-47. Жду вашего звоночка, дорогие друзья. Не стесняйтесь, пишите, задавайте вопросы. Кто хочет просто поинтересоваться, тоже обращайтесь, не молчите. Давайте вместе зарабатывать на инвестициях, потому что отель, когда сдастся, он вырастет в цене. Ну и, конечно же, на пассивном доходе. Подтвержденная доходность минимум 2 миллиона рублей в год. Поэтому жду вашего звонка. Птички поют, хоста рулит, а я, наконец-то, рад вас приветствовать и ожидаю. Набирайте скорее. Увидимся. Пока.